друзья всем привет сегодня продолжим изучение масс транзита на этот раз мы поговорим про request который дает get response в общем то поговорим о том как можно отправить message так называемый в масс транзит и тут же получить из него сразу же ответ то есть get response работает именно по такому же принципу вы отправили сообщение тут же получили на него ответ ну в общем то сейчас этим и займемся Итак, в прошлом видео, которое у вас на экране, называется микросервисы попса была создана вся инфраструктура, собственно говоря, там было создано три проекта, три сервиса, которые были связаны между собой через э, MassTransit, собственно говоря, через RabbitMQ. Первый проект назывался «Organization», в нем было реализовано создание пользователя, а вдруг двух других, первый из которых называется «Warhouse», второй называется были перехваты этих самых событий о создании пользователя и сегодня мы сделаем немножко другую штуку которая называется ну, я буду делать получение конфигураций пользователя из сервиса конфигурации при создании при получении профиля пользователя давайте для начала посмотрим что это такое Итак, я сказал, что есть три проекта. Они все созданы из шаблона, который называется Nimble Framework. В одном есть Identity Server, которым, собственно говоря, и будем мы создавать пользователя, вернее, получать профиль этого пользователя. И этот, этот проект называется Organization API. Давайте я его покажу. Здесь у нас есть некоторая инфраструктура. В общем, есть контроллер. Давайте с самого начала идем. Вот аккаунт контроллер. И в нем есть регистрация пользователя где через медиатор отправляется Sent request и получение профиля, где тоже есть профайл request. В прошлом видео мы через Sent request использовали вот этот вот сервис, uh, который, собственно говоря, вот здесь вот при создании пользователя отправлял уведомление. Я этот функционал сохраню. Сейчас я только найду его, где он. Uh, вот регистрация пользователя. И здесь мы делали вот этот вот... Сейчас... Секунду, вот, Publish, то есть мы публиковали события, и два сервиса его похватывали одновременно, ну там были некоторые разные варианты по реализации, интересно, посмотрите. но ну, собственно говоря, сегодня мы будем получать GetProfile, и давайте для начала запустим вот этот вот сервис организации. Итак, он запустился, мне нужно авторизоваться, я авторизуюсь на своем identity сервере, сделаю выполнить получение профайла, вот, выполняется, ну и, в общем-то, здесь я получаю некоторую информацию о том, кто это за пользователь и что он из себя представляет. Дело в том, что у меня есть второй сервис, который называется configuration и давайте предположим что у меня здесь хранятся какие-то настройки пользователя неважно какие на самом деле просто какие-то настройки пользователя то есть это как бы совершенно другой сервис и при получении профиля или при старте пользователя или там при получении токена или при выдаче токена в конце концов нужно сходить на сервис конфигурации получить его данные и вернуть их допустим в токен, в ViewModel или еще какое-то место неважно. суть в том что Вархаус нам сегодня не потребуется. Давайте его закроем. Отлично закрывается. И давайте вернемся к нашим баранам. Есть у нас Organization Service. И в нем есть GetProfile. То есть есть вот User Account. И есть GetProfile. Что здесь нужно сделать? Для того, чтобы вообще вся вот эта вот так сказать, архитектура сработала, мне нужно опять же сделать контракты, которые будут передаваться между микросервисами. Если помните, то у нас в предыдущем видео, сейчас я запущу еще один проект, который назывался Contracts. В этом э, проекте у нас хранились э, контракты для передачи в масс транзит между микросервисами. В частности, у нас был один контракт Application User Created, то есть это своего типа нотификация о том что пользователь был создан ну и в общем так warhouse и соответственно configuration как-то это обрабатывали и в общем в общем поехали дальше смотрите у нас здесь есть интерфейс есть его реализация и к вопросу о том как мы назовем следующий контракт давайте сделаем просто I application user про файл Request, я его вот так назову, request. C -sharp. И, соответственно, что мне здесь нужно? Мне для того, чтобы запросить пользователя, мне нужен идентификатор пользователя. В моей системе, в моих настройках используется GUID, пусть он называется ID. Ну, я назову с маленькой буквы, дабы соблюдать naming convention ID. Вот, и, соответственно, мне нужно сделать имплементацию этого собственно, интерфейса. И я это буду файл передавать как запрос на сервис Configuration, который будет обрабатываться там через Consumer, и выдавать мне, собственно говоря, Response. Ну, давайте сделаем таким образом, что я вот скопирую с вашего разрешения Public Interface интерфейс, но это уже будет не request, а response. И в респонсе я буду отдавать, ну, например, какой-нибудь, ну, во-первых, буду его же отдавать, то есть идентификатор пользователя ID. Также я буду отдавать какой-нибудь string pet name, допустим, имя питомца. Допустим, мне нужно здесь еще, чтобы был какой-нибудь там skills, не знаю, какие-нибудь, ну и еще какое-нибудь одно поле, допустим, favorite color, ну не знаю, неважно на самом деле что, я думаю, вы тут сможете сами придумать и без меня, когда будете делать свою реализацию. Ну, для начала я создам также реализацию этого собственно говоря интерфейса я вот так вот по-быстрому чтобы не затягивать потому что я не хочу показать создание интерфейсов а хочу показать как их между собой передавать ну и вот, у меня есть сборка, она создается в Nugget пакеты. Сразу же давайте покажу, что она при компиляции у меня копируется в папку, где у меня лежат Nugget пакеты, о том, для чего это было в предыдущем видео. И, собственно говоря, что мне теперь нужно сделать, это просто поменять версию, например, 2, я не буду писать каких описаний, а откомпилирую ее, и теперь эта сборка. Давайте проверим, что она теперь доступна, например, в файле конфигурации. Ой, в смысле, в Organization API, вот он, update появился. Ну, надо сказать, что вот эти вот зависимости, которые я сейчас буду обновлять, как, как вы поняли, вот в Warhouse API мне уже обновлять не нужно. То есть зависимость такая не очень, не очень явная. Так, теперь у меня в Configuration нужно сделать то же самое. Я сделаю обновление. Здесь у меня почему-то нету. Давайте посмотрим, что у меня тут установлено. Контракт. Ага, она у меня уже тут установлена. Давайте я удалю. И давайте я ее установлю. Не знаю, как так получилось. Возможно, что-то я в прошлый раз промахнулся. Но не важно, так тоже бывает. Давайте откомпилируем. Да, сборка собрала, э, solution собрался. И, собственно говоря, что? Мне нужно первым делом здесь в транзит папки создать очередной консумер по образу и подобию того, как был создан, собственно говоря, здесь. Ну, я тоже создам его отдельным файлом. Нажмем application user нет, давайте с большой буквы user э, profile request consumer C .sharp. И он у меня будет наследником от iConsumer. User request То есть я буду перехватывать все реквесты вот этого iApplicationConfigurationRequest. И наружу буду выдавать, собственно говоря, ну вот какую-то заполненную информацию ну и давайте тогда создадим war какой-нибудь или var data пусть будет new application user давайте напишу user profile так как я его назвал то я что-то это забыл контракты мне не нужны и application profile response вот что мне нужно сделать давайте к нему перейдем и Так, видимо, какая-то проблема со сборкой. Видимо, та, которая 1.2, что-то не дает мне. Давайте сделаем новую версию. Собственно говоря, это ничего страшного. Сделаем 3. Build. Собралась. Здесь сделаем update. Вот она. Install. Вот она увиделась. И здесь application, user, profile request. Да, что-то какой-то с кэшем была проблема. Ничего страшного так бывает. Как говорила одна моя знакомая проститутка. Ну, в общем, и просто бывает порнуха. И здесь вот в эту самую дату мы заполнил там patname. Ну, допустим, там пуси какой-нибудь. Я пытаюсь быстренько писать. Пусть будет э, .NET э, Core. Что там, какой-нибудь Blazer, пусть будет еще какой-нибудь MVC, не знаю, что, Silverlight, с конце концов, ну, еще всякая хрень. И дальше давайте сделаем Favorite Color, ну, давай Magenta, Magenta. Неважно, нам сейчас, ну и ID, собственно говоря, ID у нас есть здесь. Смотрите, во-первых, нам в контекст пришел тот самый request, у которого есть ID var request равен context message. Это мы найдем тот самый, тот самый как вы видите, application user request, и у него, у этого request есть ID, тот самый идентификатор, тот, который я буду отправлять и здесь мне теперь нужно сделать ну давайте я сразу сделаю async и здесь сделаю await и мне здесь нужно context response async и сюда нужно отдать тот самый t то есть дата, то что мы будем отдавать ну в общем то здесь может быть любая обработка здесь могут быть другие вызовы других там я не знаю медиаторов других я не знаю Консумеров в конце концов, ну, вот пока вот такой простой вариант. Давайте здесь поставлю бряку. И э, что мне теперь нужно сделать? Мне теперь нужно вот этот консумер зарегистрировать вот здесь, вернее, вот здесь в Trans City. F12. Ups, F12. Вот, и э, также по образу подобию, как я регистрировал в прошлый раз вот здесь. Created Consumer. Ну, давайте я так вот нажму Дубликейт. Сюда нажму Вставить. Конфигурации у меня не будет. Вот. Но еще хочу показать. Вот, кстати, смотрите, у меня вторым параметром может быть Definition. То есть я могу теоретически сделать вот таким образом еще. Кстати, это к прошлому видео такое добавочка. ну оно будет тоже так же работать. Здесь у меня Definition нету, У меня... Вот таким образом регистрируется мой request-consumer. И, в общем-то, здесь мне больше делать ничего не нужно. Я переключаюсь теперь в Organization. Не попал. Organization. В Organization все тоже очень просто. Мне для начала нужно обновить тот самый пакет, который я сделал. 1.3. Update. Хорошо. Обновился. Отлично. И теперь вот здесь вот. Ну, для начала мне нужно в регистрации вот этого самого масс-транзита вот он, масс-транзит F12 мне нужно добавить так называемый request клиент это делается тоже на самом деле очень просто ну я сделаю это вот здесь так, где у меня xx у меня вот здесь где, вот он X request клиент, этот клиент у меня будет I, Application, User, Profile, что-то там такое было, что-то неправильно написал. А вот Application User Profile Request. То есть я зарегистрировал клиента, который будет request получать вот из этого вот этого контракта. Да? Я теперь могу сделать в моем сервисе что там, кстати, уже достаточно большой разрос. Все, кстати, спрашивают мне люди, сколько какое количество инжектов вот в конструктор. Ну, приемлемо. Сразу скажу, что здесь их слишком много. Нужно сделать сегрегацию, нужно объединить интерфейсы. Ну, три, когда вот, то есть, когда их три, это как бы самый нормальный вариант. Можно и меньше, можно. Чуть, чуть побольше 4 это уже такой терпимый вариант 5 это уже слишком много но если как у меня значит значит плохая получается <смех> конструкция но в общем это у меня для демонстрации поэтому это пойдет и здесь я теперь создаю а request клиент вот вы увидите его и он будет ай application user profile create нет не create а request это у меня будет соответственно I как он назывался request клиент я его прокину в конструктор и теперь у меня есть вот этот вот штука давайте скопирую и найдем метод где получается данный для профиля давайте вот так вот про Pro, нет про вот get profile и теперь я могу после получения профиля вот из клаймов здесь у меня происходит маппинг ну и здесь я могу, давайте, сделать тоже простой вариант я сделаю var Дата, uh, та самая, которая я буду передавать uh, ну, во-первых, await и теперь request клиент get, два раза про прочеркивание, не надо ставить и теперь говорю, говорю get response и я хочу получить response i application user response но для того, чтобы мне получить этот response мне нужно сюда добавить request и еще поставить нет запятую и добавить cancellation токен Для того, чтобы получить здесь этот request var request new application user profile request. Ну я сделаю таким вот способом и сюда передам id и этот id у меня будет как раз вот этот вот identity fire. То есть вот то, что приходит для получения профиля, я отдаю в этот реквест. А, и он у меня стринговый, а нужно получить, собственно говоря, ID. У меня есть extension, который называется ту будет Теперь у меня эта дата появится здесь. И мне нужно в operation result. Ну, давайте, чтобы я не правил сам вот этот вот user profile view model, который будет возвращаться как result, я просто сделаю таким образом add success, additional. Дата, for какой-нибудь профайл. Ну, будет, давайте профайл ресифт, И здесь добавлю этот самый объект. Дата будет вот так вот. Дата. Ну, эта конструкция позволяет к Operation добавить какое-то сообщение. В этом сообщении добавить еще и эти данные типа объект. Ну, вот, собственно говоря, что я делаю. Давайте поставлю здесь бряку. Давайте запустим. Configuration Service. И вот здесь в Consumer бряк уже стоит. Еще раз запустим. Также запустим теперь Organization. Давайте проверим, что у меня работает Rabbit. так я или не попал Да, до у меня работает здесь есть какие-то кверы вот у меня уже подключился user profile request и у меня уже создалась очередь вот он user profile request отлично и соответственно это у меня просто микросервис под номером 2 это конфигурационный сервис а здесь Identity, этот 1 и здесь я могу создать получить, собственно говоря, тот самый профайл. Так, тут что? Это погасим. И мне для того, чтобы профиль получить свой, нужно как минимум зарегистрироваться. Я сейчас это сделаю. И нажимаю кнопочку «Получить профайл» и говорю «Получить». Ну, какая новость? Попозже. И посмотрите, у меня сработал э, «Organization», то есть «Organization API». Получил э, из контроллера request. Теперь мы доходим до места, где нужно дернуть response. Вот, вызывается response. Посмотрите, теперь я нахожусь в configuration API. Я попал в consumer. Вот ко мне пришел request, тот идентификатор, который я отправлял. Теперь я создал новый файл. Делаю response. Так, давайте переключимся в organization быстро, потому что тайм-аут коротенький. И обратно в configuration я нажму F5. Ну и, как видите, ко мне пришла та самая данная, которая содержит месседж, тот самый контракт. Ну и, как видите, он заполнен. Ну, в общем, тут уже как бы все, понимаете, уже все сработало. Я теперь отпускаю и смотрим, что у нас в результате, помимо самого пользователя, есть еще метадата, где есть data object, в котором есть те данные, которые, собственно говоря, ко мне пришли Ну, я вот здесь вот сделал месседж да давайте сделаем чуть-чуть по-другому я сделаю стоп вот здесь и здесь я дам не дата а собственно месседж то есть именно вот как видно вот этот вот application user response я именно его отдам потому что сам месседж мне не нужен ну давайте я еще раз запущу еще раз дерну в хорошем смысле этого слова Отлично, я вызову тот же метод. Где-то тут сейчас бряка должна упасть. Вот она. Я ее запустил. Теперь мы в configuration сервисе. Я ее отпустил. Я теперь попал в ту самую дату. Вот она есть. И нажимаю и и смотрим, теперь у меня как раз дата в контракте, то, что мне нужно. Ну, я напоминаю, что можно было добавить сюда дополнительные поля, то есть изменить Umodel. Я этого не стал делать преднамеренно, чтобы не тратить ваше время. Для того, чтобы э, более эффективно вам показать, как этим пользоваться, смотрите, допустим, у меня вот этот вот. Сделаем здесь, во-первых, такую проверку, что если request id равен git empty, ну тогда сделаем какой-нибудь throw new microservice invalid какой-нибудь. Ну пусть будет operation. И, и, допустим, там давайте напишем user. Нет, user identifier is not valid. Да, вот так вот. Вот, то есть, понимаете, да, то есть один сервис делает запрос в другой сервис, а этот второй сервис что-то выбрикивается и не хочет работать, и кривой, и что, собственно говоря, как мы это выхватим. Надо понимать, что когда мы работаем с Message Queue, то у нас все месседжи летают в разные стороны, но вот в этом варианте, когда мы отправляем месседж и получаем респонс, здесь перехватить ä, Exception очень просто, потому что... Здесь все работает в одном контексте. Давай я вот это уберу. И для того, чтобы мне обработать месседж, мне достаточно здесь написать try catch. Я сделаю это вот так. А допустим, есть ли exception? У меня здесь есть как раз вот этот вот exception. И я сделаю таким образом. Operation. Ну, давайте... Но там есть некоторая специфика, ладно, мы от этого останемся. Я скажу, я скажу создать новый operation result, потому что если мы не получили часть какого-то данных от пользователя, то тогда я вообще ничего не буду передавать. И поэтому я создам новый operation result, сделаю return этого operation result, во-первых, а, а, мне он называется также operation, давайте его вот так вот, failed. И его вот этот вот failed я и верну. Ну, перед тем как вернуть, я ему хочу сказать, что он failed. Потому что у меня add error, ну, допустим, exception. Я этот error туда я дам дальше. И могу еще написать add. Нет, нет. лог Request. Remote. Какой-нибудь сервис configuration ну пусть будет так так и есть field в общем я думаю понятно да, чего я хочу добиться но ну, мне ключевый вопрос как перехватить экзепшены. напоминаю что в get то есть именно через клиента get на консумер она в этом контексте отловит это сообщение и я хочу сейчас это показать Запускаем еще раз запрос. И сейчас у нас все сработает. Мы также увидим чистый ответ. Так, Здесь можно бряку отпускать, потому что я не изменил GUID, он у меня как был, так и остался. То есть сейчас все приходит. А на данный момент, так, configuration сворачиваем, останавливаем. И здесь говорим, что у нас идет не это, а GUID empty. Запускаем еще раз. И теперь мы должны выхватить тот самый экземпляр, который легко в этом варианте перехватить. О том, как перехватывать и в пабсаб сообщениях, там немножечко другой вариант работает. На кэч у вас ничего не прилетит, потому что обратно сообщение не возвращается. Если интересно, пишите. Ну тоже покажу, как это делается. Итак, я отправляю запрос на профиль пользователя. У меня есть 30 секунд сейчас. А нет, уже все. Ну и смотрите, что у нас получилось. Ну, во-первых, Exception у нас достаточно сложный. И вот это вот э, как-то Cycle Detected. Э, это говорит о том, что оно не может сериализовать, вернее, дейсериазовать строку. И это есть плохой вариант. Я тогда сделаю не таким образом, немножечко вот таким. Я напишу, что это message. Ну, чтобы не сериализовать его. И запущу еще раз. То есть Exemption там, видимо, достаточно сложный, ветвистая такая структура у него, и вот этот json сериализатор не может его завернуть в ошибку и показать целиком, а у меня именно он стоит на обработку вот этих вот ошибок. Давайте еще раз запустим, и я тут же получаю ответ моментально. А, вот, ну, в общем, то, что и требовалось доказать. То есть, если мы не получили дополнительные данные с сервиса конфигурации, то мы вернули null результат, вернее, на самую деле, Ну и написали, что у нас user identifier not no valid. Ну ладно, пусть будет no. В общем, вот таким вот образом это примерно работает. Я думаю, вы поняли мою мысль. И, собственно говоря, могу повториться еще раз, чтобы было понятно, что когда мы используем pop sub события или когда мы отправляем через send, там э, вот таким вот способом перехватить э, события у вас не получится. Это и работает немножко по-другому. Все есть на сайте описание Транзита. А я на этом хочу с вами попрощаться. Всего доброго. Будут вопросы, пишите. Ну, ставьте лайки и так далее и тому подобное. Всем привет. Пишите правильный код.